Снова здравствуйте, рад вас снова видеть на нашем YouTube-канале Енот по стригун. Сегодня у нас на сравнении две машинки. Это немецкая Moser Chrome Style Pro и американская Wall Beretta Pro Lithium Stealth. Фактически это одна и та же машинка, но в Германии выпускается она под брендом Moser, в США выпускается под брендом Wall. При этом начинка у них идентичная, единственная Поскольку разные страны сборки, то комплектующие все-таки с разными артикулами, в зависимости от того, какие комплектующие более доступны в той или иной стране. Машинки очень похожи внешне, но есть у них и небольшие отличия. Итак, первое отличие, которое бросается в глаза, помимо, собственно, дизайна машинок, это ножи. На одной белой, на другой черной. Ножи абсолютно одинаковые, с длиной среза от 0,7 до 3 мм. Но Мозер утверждает, что вот этот нож, он обладает специальным покрытием, которое повышает его износостойкость до 40 раз. В 40 раз я не поверю, но даже если в полтора раза он будет работать дольше, это уже круто. А ножи, если вы обратите внимание, имеют одинаковые надписи Made in Germany. Это ножи и там, и там производство Мозер. А данная машинка выпускается в двух цветах, в черном и в белом под никель. А в черном стоит черный нож, а если белый цвет береты то будет нож точно такой же, как на Мозере. Поэтому лучше все-таки брать в черном цвете. Вариант стелс. Но ну, здесь будет более крутой нож. Дальше. Второе заметное отличие это индикатор работы. На Wall это очень простой индикатор. Просто синяя лампочка, которая загорается либо за 10 минут до полного разряда предполагаемого и постоянно горит во время зарядки. Здесь индикатор более сложный. Он показывает примерный процент заряда. То есть вот здесь из трех зеленых лампочек горит только две, то есть разряжено примерно на треть. Дальше. Аккумулятор стоит здесь примерно одинаковой емкости. И там и там он может работать 90 минут от одной полной зарядки. Но время зарядки здесь всего 60 минут, здесь 180 минут. Втрое дольше. Ну, с одной стороны это минус, с другой стороны это может привести к увеличению срока службы аккумуляторов. Дальше следующее разъем зарядки. У Мозера разъем проприетарный, то есть нужно будет покупать именно зарядку Mozo. Здесь разъем более простой, обычный цилиндрический, то есть можно подобрать какую-нибудь китайскую зарядку, если родная у вас умрет. Дальше вес. Данная машинка на 30 грамм полегче за счет использования других материалов корпуса. Эта машинка потяжелее 290 грамм, 260 грамм. Во всем остальном машинки, в общем-то, идентичны. Комплектация у них сходна, но здесь в комплекте идет расческа для стрижки в технике машинка над расческой. Но это не особо-то актуально. По качеству машинки сопоставимы, но в последнее время, правда, у Мозера пошел регулярный косяк с креплением ножа. Часто нож вибрирует, довольно шумные машинки получаются. У Вол этой проблемы значительно меньше. Поэтому в настоящее время, наверное, все-таки стоит присмотреться к валовским машинкам, которые точно такие же, как Мозер, но по качеству сборки сейчас становится немножко лучше. Насколько долго продлится эта картина, я не знаю, но пока вот так. Итак, закрепим нож похуже, но... Пардон. Нож здесь лучше, зарядка подольше, индикатор похуже, вес полегче. В остальном машинки сопоставимы, мощность одинаковая, ножи ну, одного типа. Скажем так, но здесь вроде как подолговечнее и все. Ну что ж, на этом все. Дальше делайте выбор сами. Смотрите дизайн кому что нравится. Ну и заходите в наш магазинчик Енот Постригун. Заходите в нашу группу ВКонтакте Енот Постригун. Ну и подписывайтесь на наш YouTube канал Енот Постригун. На этом все. Пока-пока.